У нас будет впервые, э, за то время, пока мы на форсаже, у нас будет не просто команды, там, э, кто-то вот лидер там или не лидер там, ну, неважно, да, кто-то собрал команды, и они стартуют. Значит, у нас будет три моих первых линии, самые мощные, самые здоровые, да, это Эвита и Глитев, да, вот видите, да, вот она стоит, капитан. Эвита и Глитев, да, вот Эв. Дальше. И команда вся, которая к ней, и Несса там, там, и, и, там, и Андреева, и Нелли наша, да, то есть это вот вся ее команда. Они могут делать отдельные команды, да, но стартуют и соревнуются между собой три первые мощные структуры, мечные члены лидерского совета, мощные структуры и люди, которые вместе с ними, их окружение, да, и мое тоже. То есть Эвите и Глите. Эдуард Гринько, видите, ЭДГ, и Леонид Гладких, Лего, то есть три основные ветки стартуют, один, два, три, значит, вы видите, да, вот здесь вот ЭДГ или там Леонид Лего, Лего это потому что вначале просто у нас ЛГ, ЛГ, ЛГ, да, поэтому Лаг и Лего чтобы различалось хоть. Посмотрите, как это будет. То есть вот три основные ветки, которые будут соревноваться между собой. Если открывается какая-то новая структура, вот победители, да, в скобочках ЭДГ, то есть вы знаете, что вот эта команда, которая работает вместе с Эдуардом Гринько, да, помогает, ну и так далее. От Эвиты тоже, от Леонида тоже, да например, там Анны Мещеряковой. Значит, почему здесь стоит «Моя еще»? Лаг. Потому что я не буду работать вот с этими этот месяц, я не буду работать вот ни с Эдуарда Гринько-Веткой, ни с Леонида Гладким, ни Эвиты Глиты. Единственное, что я сделаю, да, я им даю один час моего времени. Вот, например, ветка Эвиты, они с 19 до 20 взяли вот мой час, где если не работают они, это не значит, что на меня надо навалить вот это все, да, то есть они сами работают. Но если вдруг как-то что-то, то есть вот этот час можно ко мне обращаться, то есть только один час я помогу вот этой ветке, да, то же самое Леониду и всем, Аня там и все, да, Эдуарду и то же самое. На, на этот месяц, смотрите, в чем разница еще. Почему я себе, ну вот Анна-то в курсе, Эдуарда, да, то есть почему я себе сделала отдельно? Потому что я буду этот месяц все свое время давать только моим, ну, первым линиям и потенциальным. То есть если ваш спонсор, он сдох, выбрал сдохнуть однажды, да, в хорошем смысле этого слова, потому что те же, вот там, например, Лариса Папуша, она умерла реально. Вот, поэтому лучше пусть сдохнет просто в бизнесе, чем просто человек умрет реально. Значит, я э, вот сюда, в команду себе, я возьму себе несколько человек, да, то есть вот кого я рассматриваю, Найперт, Алита, э, Игорь Желуденко, Уйтины, Ольга Гольд, э, э, значит, я называю пока, да, а дальше вы уже сами там... Вот там Андрей, Руслан. Оля, а ты чья, Зарова? Я тебя все время путаю. Ты чья? А, ну вот. Ну, туда же, да, вот идет. Молодец, кстати. Вот, значит, Дмитрий. Вот, то есть все мои остальные первые линии, которых, у которых нет там высоких, очень там квалификаций, больших товарооборотов. То есть. Три монстра работают отдельно, потому что им там есть с кем работать, да, там у Эвиты, там и Нелли, и там куча у них там и Андреева, и там и Инесса, да, то есть и все такое прочее. У Лени там и Анна Мечерякова, там и Хергиани и, и Сухроп тоже там хватает. У Эдуарда Сергея Шутро, поэтому он тут вот отдельно, Евгений Веременчик тоже может отдельно, да, э, вот. Э, почему это так? Потому что я хочу, чтобы вы поняли, как вам нужно э, поработать. Вот, э, блин, я, конечно, хотела только с этими. Ну, ладно, вот, значит, экран видно мой сейчас? Вот смотрите, да, если взять пример, э, сейчас э, структуру, ну, вот, Эвиту, например, возьмем. Вот э, сейчас порисую, да, вот здесь. Значит, смотрите, кто на скайпе, я вам рекомендую в Zoom зайти, потому что я рисую. Вот по ссылке просто зайдите туда. Вот Эвита. У нее есть, я уже говорила нашим, да, это 90% времени. Ой, э, короче, 90% у всех есть только вот такая э, сосиска. Вот такая структура, да, и все. И вот 90% денег, да, товарооборотов у всех дает вот эта сосиска. Значит, поэтому, то есть вот у каждого, в принципе, вот мы тоже рассматривали всех, да, у всех есть такой монстр сосиска, одна первая линия которая дает 90% товарооборота. Но дело в том, что на этом проме вы не можете взять более 30% от одной ветки. А это значит, что вот, ну, вот берем на Эвите, например, да, вот ветка э, всех, кого я у нее назвала, да, там э, Нелли, да, там и всех, э, Света и все. Да, то есть это все вот это Инесса, это все вот это вот одна ветка. Ей нужно сделать... Э, Ань, сколько там? 17, вот, значит, смотри, значит, она делает 30%, да, от одной ветки, 7500, да, это значит, вот, это вот на ЭВИТе, да, ЭВИТ, ты видишь, да, тебе нужно 17500, потому что сколько бы тебе не дала твоя колбаса, это ничему не служит, да, тебе нужно сделать 17500, всех остальных набрать, и от каждой, по 30 процентов. То есть ты не можешь уже одну сделать. 50 тебе надо сделать. Да, я понял. Им всем надо сделать Сапфир 50, потому что они все польза, да, то есть они все на июне упали до Сапфира 25. Вы все, я имею в виду. Так что вы все в одном как бы соотношении. Ты, Леня, Эдуард, вам всем надо это сделать. Вот. И у вас Значит, вот смотрите, да, это почему я сейчас показываю как бы на них, но что вы должны для себя понимать. Вот вы, как новички, да, может быть, вы вообще еще не специалисты. Вот, Андрей, ты вот в какой квалификации сейчас? Я не знаю, наверное, специалист. Вот, блин, молодец. Это он бизнес делает, да? Но, небось, на дядю, блин, работаешь регулярно, как положено, 8 часов. На его мечте. Я честно все говорил, когда ты меня принимал. Я понимаю, а что тебе врать-то, да? Мы же радеем-то тоже за общий бизнес. Мы все тут в команде работаем. Значит, смотрите, да, что вы должны понимать. Значит, сейчас, вот, когда вы, я сейчас к новичкам обращаюсь, да, и те, которые не сапфиры 25, но сапфиры тоже слушают. Значит, дело в том, что когда, блин, вот как плохо, что у меня камеры нет. Зараза, бесит. Значит, когда вы начинаете работать только, вы должны первые три месяца вообще рвать, просто тупо рвать три месяца, потому что в первые именно три месяца вы создаете себе первые линии. Вот смотрите, когда вы начинаете первые три месяца, вам нужно строить вашу первую линию, при том работать как в последний раз. Потому что ваша первая линия, вот все, что вы построите за три месяца, это ваши деньги. Чем шире будет ваша первая линия, тем больше потом будут ваши деньги. А вот дальше, да, уже там глубина пойдет, да, это уже будет безопасность бизнеса. Почему? Потому что посмотрите, что происходит у лидеров. У них одна ветка. И они потом не могут уже строить первые линии, потому что эта ветка, она съедает их время. 80-90% процентов времени. И ты вроде у тебя, ты не можешь даже на своего новичка уже потратить столько времени, сколько бы ты потратил на своего первого, который вот разродился и сейчас превратился в монстра, в хорошем смысле этого слова. Поэтому три месяца вы должны работать как последний раз, строить первую линию, быть в бизнесе. Они рядом работать на свои мечты, а не на мечты другого дяди. А то удивляются, работают 8, ли, 8 часов в день на другого человека, чтобы он на машинах ездил, путешествовал, дома, квартиры, а на свой бизнес пришел раз в неделю, подергался такой инвалид своего бизнеса, да, там что-то кто-то что-то, да, ушел. Вот, вы же должны вот это понимать, да, ну как, как, как возможно по-другому, я буду об этом говорить. Вот. Значит, поэтому, первое, почему я вот этот месяц, я буду работать только не с Эдуардом, не с Леонидом структурой, не с Эвитой структурой, я буду работать только вот с новичками, кого я назвала, да, и мне нужно будет ваше подтверждение, да, то есть Дима, Саша Найперт, Алита, Игорь Желуденко, Уйтины, Ольга Гольд, э, этот самый Витус, э, Андрей, Руслан, да, то есть вы мне напишите сами. То есть мне нужны люди, которые готовы побороться. Мне даже все это и не нужны. Мне, в принципе, достаточно 2-3 человека, которые заявят, Уйтины, да, то же самое. Не знаю, а, называла вроде бы. Вот, то есть мне нужны люди, которые готовы побороться за свой собственный бизнес, за свою жизнь. А я буду помогать. Почему? Потому что мне нужно... Я по этому... То есть я, в принципе, могу и так сделать товарообороты. У меня так и так получается. Потому что другие ветки мне все равно делают это все. То есть я сделаю. Но я хочу помочь вот этим людям. да. И у вас будет момент времени, как раз этот месяц, да, для того, чтобы побороться. Для этого у нас создана жажда скорости, да, где вот, вы поняли, да, ко мне добавляются только, вот показываю, да, вот те, кто готовы поработать и все такое прочее. Значит, чем нам помогает компания? Значит, вообще для чего это для вас хорошо? Сделаете вы квалификацию, мы будем стараться, чтобы вы заработали вот эти деньги, да, получится, не получится, да, но сами виноваты. Знаете, как бывает, ждал-ждал чего-то, а за 5 секунд ничего не получается. Но мы будем работать, мы будем стараться, чтобы это получилось. Потому что через несколько месяцев подобный пром, ну может через полгода, подобный пром будет еще раз. Но мы, по крайней мере, уже наработаем что-то, структуру, результаты, все такое прочее, чтобы вы уже легко сделали следующий пром. Значит, это первое. Второе. Нам в помощь сейчас пришел новый продукт. Вы должны понимать, что это продукт, который был на рынке. Чем это вам помогает? Вот сегодня, да, если там кто-то там, например, на Литве, особо в Литве тут вот особо нет, там кто-то ушел, кто-то слился, у кого-то не получилось, кто-то там расстроился, но осталось много покупателей, которые уже не будут покупать у тех, которые слились, они идут к нам, баб покупают у нас, они знают этот продукт, там Ageless и все остальное. Вот, это значит, что рынок уже, то есть уже есть полно людей, которые пробовали продукцию, которые готовы его покупать. Так вот, сейчас появился новый продукт у нас который появился на рынке, вот буквально первые числа, до 21 числа. Есть специальные пакеты, которые дают вам и баллы, и бонусы, там, и квалификации, и все остальное. Вот у нас вот здесь сейчас показываю, да, то есть, да, вот секретом, ой, система омоложения на форсаже, да, и вот он стоит здесь, вот этот Баолайф. Значит, чем он хорош? Целая компания на протяжении пяти лет, Работала с этим продуктом. Этот продукт, который, ну, можно сказать, да, это препарат широкого спектра действия. И есть люди, которые только из-за него в компанию ЖНС приходят. Значит, вот он здесь работает. Видите, вот у нас тут все про него расписано. Стоит, стоит видео уже, да, вот инструкция тут есть тоже приложена, да. В разделе вот тоже раздел «Важно знать». Вот, раздел «Важно знать» тоже все есть, то есть вот это продукт, о котором э, просто все сейчас пищат, вы видите, да, вот все, что он дает, э, как он работает, вот все тут расписывается, то есть это не просто продукт «Однодневка» или который новенький появился на рынке, да, это действительно продукты, э, с которым работала целая компания. Эта компания, она сейчас пришла в ЖНС, вот года два-три назад. И сейчас она все-таки добилась того, чтобы этот продукт, он был здесь. Значит, вот это второй способ, с помощью которого вы можете сделать ваши квалификации, товарообороты, чеки и все остальное. Вы должны понимать, что комиссионные в сетевом маркетинге растут в двух случаях. Первое, когда открывается новый рынок. Да дают пакеты специальные, там э, какие-то скидки, акции. Люди там берут, да, там это взрыв, ажиотаж. И на этом растут комиссионные и э, чеки. Но уже много стран открыты. Вы не можете открыть Турцию, она уже открыта. А это значит, что были люди, которые уже это использовали и заработали деньги. Второе, каким э, образом растут чеки, когда появляется новый продукт. Но не просто продукт вообще новый, который никто не знает, нюхает, э, смотрит, да, то есть пока рынок раскрутится, а рынок он большой, как монстр, а продукт, с которым уже пять лет работала целая компания. И которые пищат, когда вы послушаете, как они об этом говорят. Они просто вообще, они от этого продукта, я не знаю, как ненормальные просто. Ну, наверное, в этом что-то есть, сказала я себе. Не просто же так взрослые люди, врачи там всякие там, ну... Ну, взрослые люди в состоянии осознанности пищат от этого продукта, да, ну, наверное, надо, не просто это так, я понимаю, один, два, три, но когда десятки, сотни тысяч, наверное, нужно задать себе вопрос, что-то в этом продукте есть, вот, так вот, сейчас этот продукция появилась, и до 21 числа есть интересные пакеты, вы их посмотрите, зайдете в свой магазин и посмотрите, не я буду за вас это делать. Вот, это вторая возможность, которая вам сделает так, что вы сделаете квалификации, у вас будут расти комиссионные чеки и вы заработаете деньги. То есть денежный пром, новый продукт, подготовка к следующему прому и Дубай, конечно, то есть Дубай на круизном лайнере. Вы будете в этом месяце делать ваши чеки, комиссионные товарообороты, и как бы случайно вы узнаете, что вы сделаете вашу квалификацию, начнете, по крайней мере, делать на Дубай, который будет в марте. Но пром на него, да, вот объявят, я думаю, вот это вот такой, ну, узнаете потом переходный момент. Значит, квалификации и чеки будем стараться делать в июне, ию, ой, август, ой, в июле. Август – это будет запасной месяц. Значит, э, особенно те, кому нужно э, делать квалификации. Ребят, вы в этот бизнес пришли, но не в игрушки же играть. Вы должны использовать моменты, которые для вас даются. И сейчас самое главное, вот в любом бизнесе, да в жизни везде самодисциплина. Я хочу, чтобы вы понимали, что такое самодисциплина. Значит, вот послушайте внимательно, как много в этом звуке. Самодисциплина – это способность заставить себя сделать то, что вы должны делать, когда вам этого не хочется. Я понимаю, что хочется туда-сюда, да, то есть, но это самодисциплина, это вы не можете без этого что-то сделать. Это этот бизнес. Вот работающий компонент в этом бизнесе, от чего зависит ваш результат, это самодисциплина, это фундамент, на котором любой успех стоит. И если вы просто-напросто э, не сможете, да, вот себя дисциплинировать, я понимаю, на работе круто, да, то есть там начальник дисциплинирует, не пришел клубнику копать, да, тебе раз пинка под зад, и клубник не дали, вот, и картошки не насыпали, да, то есть вот. Самодисциплина, да, а здесь нужно самому себя пинать, потому что если вы не сделаете этого, это вас приведет к неудаче. Ребят, понимаете, это вы должны выбрать сегодня, да вообще не только сегодня, да, это просто как толчок. Вы должны понять, или вы живые в этой жизни, или вы временно живые. Знаете, когда идешь по улице, и ты видишь много биороботов, которые временно живые. Которые живут пять дней, потом они стоят в магазинах и пиво покупают, чтобы у телевизора посидеть. Вот это, да, временно живые. Но когда ты у них задашь вопрос, у них всегда есть много дерьмовых оправданий. Вы помните фразу, да, которую я всегда говорю? «Все, что после слова «но» – говно». Вот и все. Просто-напросто решающий, ком... это фундамент, да, это вам всегда в жизни поможет не просто так говорят, что сетевой маркетинг – это слепок жизни. Это слепок жизни, это ваша жизнь. Когда вы научитесь правильно строить, мыслите, все, чему вас учит сетевой маркетинг, вас не научат этому нигде. Потому что системе техногенной невыгодно, чтобы вы это знали. Вам в системе нужно, чтобы вы были временно живыми, какой-то этап времени дотянули до пенсии и сдохли, чтобы вам не платить. Система, она работает на это. Вас травят такой едой, да, вас, вам дают работу, да. Вы должны это понимать. Именно эта индустрия, она заставляет вас мыслить, пробудиться, не быть спящими биороботами. И самодисциплина, да, это способность к самоконтролю самообладанию, самостоятельностью, самоответственности и так далее, да? Само. Сам пью, сам гуляю, да? Сам рулю. Вот, тихо, сам с собою. Вот. Вот. То есть вот это, это как хорошая ракета, да? Вы должны само навестись на цель. И вот июнь, это сейчас так. Вы же понимаете, что когда вы начнете смотреть любого человека, который преуспевает... В жизни, в любви, в бизнесе или еще где-то. Вы знаете, да, чем они отличаются от тех, которые не преуспевают ни в бизнесе, ни в любви. Э, знаете, как я говорю, э, помните, да, специалист с седыми яйцами. Вот, сто лет в обед, я такой специалист, инвалид такой специального фронта. Так вот, э, преуспевающие люди, они как раз отличаются, повторяю, они умения приобретают. Делать те вещи, слушайте внимательно, да, те, кто преуспевают, а, да, они приобретают умение делать те вещи, которые неудачники не хотят делать, не любят, не нравятся. Потому что цена всегда в жизни, если вы хотите, я ж не просто на четвертом шаге всегда говорю, что жизнь, она очень справедлива, она дает каждому только то, что он заслуживает. Потому что цена, которую платят, да, вот за столь желанный успех, это, повторяю, способность совершать не всегда приятные действия, но необходимые. Поэтому, значит, что вам нужно делать? Сегодня ваша задача, я обращаюсь вот э, к моим вот другим новичкам, да, то есть ваша задача, да и всем остальным, у кого колбаса одна только висит, Значит, цена, вам нужно дисциплинировать себя, брать лидов работать, стараться делать вот то, что вы должны делать, и независимо от того, нравится тебе это делать или на море хочется в этот момент, потому что залог процветания – это способность действовать. Можно ныть, «Э, я хочу дом, ой, машина какая, ой, да, то есть все виноваты, родители плохие. Государство, да, то есть, да в зеркало смотри, потому что нужно себя дисциплинировать, то есть, выберите себе время. То, что касается, да, вот, например, у Веремейчика тоже колбаса, да, то есть, одна там, по-моему, тоже, и у Ани, и у Эвиты, и у Эдуарда, да, то есть, может быть, у вас, у начинающих лидеров начинается колбаса. Вот, и вы уже все забили на все остальные, только на колбасу работаете. Значит, вы своей колбасе говорите, вот я вам даю час, час я на этот месяц вам даю, там вот с 18 до 19 можете меня контовать. На все шаги, вторые, четвертые там поговорить, там, если надо, с 10 одновременно буду говорить, на вторые, на все такое, да, вот. Такое-то время можете до трех часов дать. Все остальное время... Меня не кантовать, я работаю на остальные другие линии, на новые, на там, кого нужно подпинать, э, там, развить и все такое прочее. Дисциплинируйте себя, потому что это, да, э, залог действовать сегодня, не откладывая на завтра. Любая неудача, когда вы начинаете вот анализировать, знаете, да, вы заметили, да, вот обратите внимание, любая неудача, она приходит, когда вы... Мы не можем думать сегодня. Я подумаю об этом завтра. Да? Ой, я сегодня не буду думать. Действовать тоже не буду. да? Сегодня погода хорошая. да? То есть сегодня нет. Действовать сегодня нет. Стараться? Нет. Я постараюсь завтра. Похудею с понедельника. И, блин, год прошел, два, блин, и так далее. Стараться не сегодня. Да, учиться тоже не сегодня. Так вот, каждый раз неудачи придут тогда, когда вы не можете думать сегодня, действовать сегодня, стараться сегодня, учиться сегодня, идти вперед сегодня, приглашать людей сегодня и так далее. Если ваша цель – нужно сделать 10 звонков, поговорить с кандидатами, а вы сделали один – вы отстали на 9 звонков. Если нужно сделать 20 – вы ни одного – да вы вообще куда-то пошли, да, и сами уже не знаете, куда вы претесь. Если э, вы э, что-то делаете, но не делаете, да, ну кто виноват? Дело в том, что, знаете, вот опасность, она появляется тогда, когда день проходит впустую. Ну, ничего страшного, ну, день прошел, там, ну, второй прошел, ну, третий прошел, ну, вроде ничего, бам, месяц кончился. Так вот, понимаете, почему? Потому что день прошел впустую. Ну, вроде ничего, да, то есть ничего вроде бы, да, то есть второй день, вот, третий, да, говоришь, ну, что, это штука один день. Но вы складываете дни, получается месяц. Складываете месяц и получаете год, складываете годы целую жизнь получаете э, есть много людей у которых жизнь прошла впустую если вы считаете что для вас вот такие действия да я обращаюсь к своим вот кого я называла да вот э, кого я беру значит э, если такие действия для вас норма вам не место в этом бизнесе да то есть идите продолжайте работать на работе да то есть э, или там устроитесь на работу куда-то, да, по крайней мере, вы будете полезны обществу. Ребят, но ну вы недостойны тогда этого бизнеса. Но ну вы до него не доросли еще просто. И если настанет момент, когда великая учительница жизнь врежет промеж глаз, да так, что вы обделаетесь по самые уши, вот тогда добро пожаловать! Вы можете вернуться снова и снова попробовать себя в этом бизнесе. Потому что иначе вот эта пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да, она работает всегда. Потому что каждый раз, когда маленькое бездействие, маленькие слабости, вы умножаете это на время. Это нормально, что у многих жизнь, она превращается просто в одну большую помойку. Вот и все. Повторяю, да, нужно просто, люди, которые преуспевают, они делают то, что трудно, но необходимо и важно. И, кстати, имейте в виду, да, то есть не надо потом ко мне приходить и сказать, я все переосмыслил или переосмыслил, я начинаю работать с понедельника. Этот понедельник у тебя длится уже не первый год, да или нет? Ты все начинаешь, и все одна колбаса так и висит. Нету никого больше. Значит, для того, чтобы у новичков тоже такого не было, первые три месяца сегодня приняли решение работать ваши первые три месяца пошли но работать на сто процентов потому что повторю неудачники они выполняют действия которые приятно делать легко это не напрягает это какое-то сиюминутное удовольствие да кроме того можно создать видимость я упорно трудился зашел Пригласил одного там или нажал там на кандидата, потом пошел читать новости, потом пошел лайкать, О, я устал, какой у меня был упорный труд, вот. Но то, что он безрезультативный, без да, то есть ты себе не отдаешь отчет. Вот когда вы будете каждый раз делать дисциплину, усиливать, это будет усиливать ваши положительные качества потому что вы будете на практике себя подвергать, знаете, как вот испытанию контроль, контроль, да, вот вы сами себя будете испытывать на контроль, и чувство собственного достоинства растет. Вы будете себя, вы заметите, как вы себя любить будете, уважать больше, потому что чем чаще вы будете это практиковать в малом, тем больше, когда придет что-то большое, у вас уже будет способность, да, в большом проявить, ну, вот, проявить эту дисциплину. Потому что в жизни всегда будут какие-то не просто маленькие вызовы, на которых вы сейчас тренируетесь, да, вот здесь, а будут серьезные вызовы, потому что жизнь, она обязательно это делает, она выдвигает. Жизнь, да, мы сюда пришли не только развлекаться, есть испытания, день, там, час, минуту, да, то есть вас испытывают на самоконтроль, на самообладание, на самодисциплину. То есть вот это, это то, что как вы, на ваше умение заставить себя делать вещи, которые важны, важны которые, и заниматься ими до тех пор, пока они до конца не будут доведены, заканчивать работу. Вот и все. И плюс вот это вот, да, это как раз и выясняет, можете ли вы э, держать вот э, ваше намерение, ваш ум э, цели, действительно, на то, что вы жаждете, да. Потому что э, желать, вы знаете, «А я желаю дом, я желаю машину, я хочу, да. Ну и что, ну иди-хоти, миллионы табуны биороботов бегают и хотят, вместо того, чтобы э, создать у себя намерение задницу приподнять, делать что-то, не размышлять, не разговаривать, да, то есть о чем-то, да, оставьте это в прошлом, а просто делать, просто делать по чуть-чуть больше, то есть проходить успешно вот это испытание, по чуть-чуть двигаться на следующую ступень саморазвития, вот и все, потому что пока вы в силах выдерживать такие экзамены, вы будете двигаться по жизни, Вперед и вперед. И относитесь, повторяю, как к бизнесу. Важно, чтобы вы относились к бизнесу, сетевого маркетинга, как к бизнесу. Не продажа, не продукт, не там э, подписать человека, да, бизнес. Оборудуйте себе место в квартире. Пусть это будет ваш офис. Отчетность себе какую-то тут вот проявляете, да? План. План написал. План на день. План на неделю. да? Факт. Запланировал. План. Фан, э, факт. Это то, что сделал. Примечание. Потому что если ты запланировал 125 контактов, фактически сделал 10. Ну, напиши, да, примечание. Бездельник. Назначил там, я не знаю, там 25. Фактически сделал один. Примечание. Напиши себе. Лентяй, блин. Количество. Запланировал. Одного я приглашу в неделю. Факт, да, ноль. Напиши, нищеброд. Значит, просто-напросто, да, то есть э, вы должны это понимать. В какой-то момент вы должны выбрать время себе. Вы, Дело в том, что вы не можете уже работать так, как вы работали до этого времени в нашем бизнесе. Я, конечно, понимаю, я уважаю, что вы ходите на работу, что вам нужно поесть сегодня, там, или еще что сделать сегодня. И ваш начальник или владелец предприятия, он еще там яхту не смог пока купить себе, или там дом пока мечты не подобрал. Да? Поэтому нужно лучше работать рабу на него. Но вы должны понимать, что если вы будете делать и работать то же самое, как вы делали, но все будет то же самое, но вы же делали уже это. Поэтому на этот месяц, да даже не месяц, на три недели, вам нужен момент самоотречения. Вам нужно вот эти три недели чокнуться по-хорошему на своем бизнесе, а не на работе другого человека, на своем бизнесе чокнуться. И вот тогда вам начинает помогать проведение, потому что эта индустрия – это бизнес. И вы тут и босс, и начальник, и булгактер, и экономист, и финансист – избыт и секретарь и рабочий и отдел снабжения да вы все сам вы сегодня вы открыли малое предприятие это работа я вам скажу по секрету да это самая лучшая в мире работа хотя честно говоря когда вы будете работать может быть вам иногда будет казаться временами что вы работаете на самого законченного психа в мире на самого себя вот и она одна из самых высокооплачиваемых, но она нелегкая. И этот бизнес, он просто поможет воплотить вам в реальность ваши мечты желания. Вот и все, да, потому что, не знаю, меня иногда вот ну, поражает и система, и лучшая компания, и лучшая система, и продукты, и промы даются, и все. Нет, такой вот осел идет все равно, тупо там делает что-то свое, в свой бизнес ничего. То есть меня иногда поражает способность отдельных индивидуум развалить и спустить в унитаз любое, даже супер, сверх, там, я не знаю, перспективное предприятие. Вот, потому что вы должны четко понимать, да, что наша индустрия, наш бизнес это, – это, это не ваша цель. Ваша цель-то другая. Чтобы не на 150 баксов, там, не на 10, не на 15 тысяч рублей э, э, в старости жить, не для того, чтобы в сраной дерьмовой квартире коммунальной, не для того, чтобы там, э, не знаю, там с этими там соседями или там на какой-то машине там ездить, вот, вот, это, это не вот это, да, ваша цель. Ваша цель у каждого своя. Вы, может, жить хотите по-другому, блин, не париться, жить по-другому. А сетевой маркетинг – это средство. Наша система Форсаж – это средство. Это средство для достижения ваших целей. Того, о чем вы мечтаете. Наш Форсаж и самый сетевой бизнес, да, это автомобиль который вас, добав, как можно, как это сказать, доставит из пункта А, из того, что вам не нравится, в пункт Б, туда, куда вы хотите прийти. Хе, ребят, Но если вы свалились где-то по дороге или в кювет свалились, это ж не значит, что машина плохая. Может, дело-то в водителе, может, у вас и правда даже нет. Поэтому вот сейчас вы должны сфокусироваться. Значит, работаю особенно вот тех, кого назвала. Значит, заявку мне в первых линиях пишите. Кто не взял форсаж, берите, потому что как вы без форсажа в жажду-то попадете? Возьмите себе форсаж, зайдите в жажду скорости, да, и напишите, кто не знает, как мне там вот в первых линиях, кто готов, потому что, повторю, когда бывают такие моменты в жизни, мы можем работать на расслабоне, да, потому что на цыпочках все равно долго не простоишь, да, но бывают моменты, когда нужно сфокусироваться. Вот эти три недели я готова сфокусироваться, мне не нужны все, мне нужны только те, которые готовы побороться за свой бизнес, за свою жизнь, встать на цыпочки и постоять три недели для начала. Потом можете идти дальше работать на вашего начальника, если он вам нравится больше, чем вы сами. Окей? Okay? Значит, все услышали? Значит, э, делаю, сегодня пишите, восьмого мы начинаем. Пока в команду добавляетесь, то все, да, и все. И э, будем работать вот эти три недели, как в последний раз. Во-первых, еще не забывайте, против, против нас три команды э, – Крутые команды, да, Леонида Гладких, у которого там и Аня, и Хергиане, там и Сухроп, вторая команда, Эдуард Гринько, там и Евгений Веремейчик у него, и, и Шутро, да, то есть и, и Кудель, да, то есть там и Иванчиков, еще одна команда, Эвита Иглиты, да, у нее там и Нелли, там и все такое прочее, а мы, а мы их замочим. Значит, кто сделает лучший результат от меня, да, вот с моих, айфон новый, это с меня, а дальше там они уже, ну, это помимо того, что все это дается, айфон хотите новый? А кто хочет iPhone? Даже круче, чем тот, который компания презентует. Вот, значит, они там уже сами пусть свое это самое раздают, просто сейчас момент времени, когда нужно это делать. Так, Женя, ну да, значит, Жень, а у вас Эдуард Гринько, между прочим, компьютер МАК разыгрывает, и при том свой собственный. Так что боритесь за это. Нас все-таки много, мы дружны. А чё, фигли? Опыт есть. Давайте Эвиту замочим. Эвита там вон, она сидит, улыбается. Вот. Тебе-то нужно то же самое сделать, моя дорогая, да, то есть, потому что, да-да-да, развивать и все такое прочее. Значит, если у кого-то есть какой-то логин, который, эм, ну, человек должен в бизнес, вот как бы, чтобы его обратно вернуть, но он как бы уже деактивирован, но он вам нужен, и человек готов в бизнес вернуться, значит, вы мне этот логин напишите, я попробую его активировать через компанию. Ну, это так, по секрету. Вот, ну, если вдруг там, да, то есть, потому что у меня у самой там всего парочку всего таких. Так, ну все тогда, созвон закончен.